так мы занимаемся спортом по ходу в парк. А там в коляске Алиса засыпает. Тут мои мальчики тренируются. тренажер, который Максим крутится, очень хорошо формирует, между прочим, талию. С боков все жиры убирает. Так каждый день будешь по 50-100 раз делать, сразу почувствуешь, что у тебя стало в области боков все худенько. Все, потренировались? Ну, пойдемте дальше. Ну вот, друзья, находимся мы в Кузьминском парке. Мои мальчики убежали набрать своих камней, а мы приехали сюда для того, чтобы на велосипедах покататься. Да. Ну что? можно мы тут пока пособирать? Пособирать. А вы там не нашли, что ли? Нет, камни. мы нашли камни. Ну, да, наши камни. А, вот они, прекрасные ваши камни. Вы здесь будете играть? играть. Не, не Ба а потом? По-моему, дороги надо вытрать. У меня есть. Хорошо, пока не надо, если нет, тебе надо, надо, вытри. Нет, нет, нет. А мы с Алисой прогуляемся, да? Что? Но что? Мы идем в парк вообще-то. Ну, вообще-то в другую сторону надо. Я еще тут мы раз, тебя я будем ждать? Что? Нет. Убери да положи в карман. Вчера мы ходили в зоопарк. Там идет реконструкция. Половина зоопарка, все вольеры для зверей отгорожены от зрителей прекрасным толстым стеклом. Вообще не видно никаких несеток ни сеток, ничего. Что, Максим? Я закрыл. Не надо не закрывать. Вот. Это хорошо и фотографировать, и смотреть. Но большинство зверей еще находятся за сетками. Не очень много видели больше всего мне понравилось сидеть на детской площадке. Ребятишки бегали, на площадке там катались, играли, а я сидела. Устали, но довольные. Всталые, но довольные вечером, вернулись домой. А сейчас мы возьмем велосипеды на прокат, и они у меня покатаются. А я опять посижу на площадке с Алисой. Это что, только началось, что ли? А, мы находимся в Кузьминском парке, возле церкви Лохнерской иконы Божьей Матери. Пришли сюда мы для того, чтобы покататься на велосипедах. Мы уже здесь были, только на велосипедах не катались. Это церковь. Прекрасная. Мы здесь уже были. Оказывается, тут есть смотровая площадка с прекрасными животными. Что-то как-то они на львов похожи чисто символически. Но, очевидно, это львы и пруды. На той стороне тоже площадка со ступеньками вниз. И здесь есть подход к воде. Наверное, хозяева из прошлого и позапрошлого века здесь причал наверняка был, на лодочках катались и гуляли вот такая она кругленькая ну наши современные влюбленные замков тут навесили аналогично да здесь вот такая площадочка немножечко замусоренная но оригинальная из камней. Мальчишки угнали у меня подальше. Но от меня они далеко, конечно, не отходят. Здравствуй, лев. Пока доставала камеру, пока пристраивалась, пока прицеливалась, они уже все уехали, угнали на великах. Когда я была маленькая, я думала, наверное, мир выглядит не так, как, как я его вижу. Он, наверное, выглядит как-нибудь по-другому. А другие люди на меня смотрят, наверное, тоже они не так э, видят меня, как я сама себе представляю. А сама себе я представляла такой девочкой в пышных платьях XIX века или даже XVIII. И такая вся из себя барыня ходила по поселочку. Вот... Нельзя Голицыны, которым принадлежал этот парк, наверное, тоже гуляли по этим дорогам. И может на лошадях, прекрасных платьях, может быть, пешком или в пролетках. Ушли они, далеко уехали, где она? Где они, скажи? Да, уехали. А еще я росла. Детство мое было в 50-х, 60-х годах, а тогда мы модным было носить на голове вокруг косу прекрасную. Косу женщины вплетали косы в свои волосы, у меня мама тоже вплетала. Но поскольку у меня не было такого парика шиньона для волос, я делала, делала из челков сплету такую косу из челков. Вокруг головы повяжу ее, платком сверху прижму, чтобы никуда не падала. И ходила так по поселку, в магазин ходила. Ну, там все люди знали друг друга, были как родные. Поэтому ко мне все относились снисходительно. О, домик какой-то в кустах. Пошли они, уехали далеко на велосипедах. Огромные деревья, клены, вековые клены на берегу пруда. Лавочки стоят. Сегодня понедельник. Людей здесь немного. А так мы в воскресенье гуляли. Людей на каждой лавочке сидят. Вот лавочка, про, пожалуйста, сиди, уединившись. Книжечку читай, с детьми гуляй. Люблю здесь отдыхать. Прекрасное место. А где Толя? Обогнал, Ты просто его обогнал? Да. Вы на скорость катались? Я на скорости... Устал? Я друм, друм. Да. Вот здание довольно запущенное. Что ж там интересно было в прошлом веке? Папа не едет! О, Анатолий наш гонит! Вы до конца еще не доехали? Ну, здесь утки есть, да. А! Едь, едь! А. Думала, Алиса уснет у меня в колясочке. Ничего не получается. То она задремлет, они подскочат, разбудят ее. То она сама встает. Да. Они уехали, она где она? Где мальчики, скажи? Где мальчики? Где? Где мальчики? Где? Где они? Где они? Уехали! Где они? Ой, какой мостик! Смотри, какой мостик, Алиса! Ой, какой мостик живописный! И тоже на нем замки. Давай проедемся по мостику. Давай проедемся. Что там за мостиком? Башенки такие. А здесь булыжники. Как это называется-то? Ой, ой, ой. Давай. Ой, нет, туда я тебя, наверное, пожалуй, не повезу. круто Крутовато буду, будет. Сама пройдусь. А, тут тропиночка другая идет. Мостик и тропинка по берегу пошла. Люблю такие мостики горкой. Да, прям как у нас на речке. Крапива в полный рост. И узенькая тропинка, по таким тропинкам рыбаки. У нас в тайге ходят. Таежная, любовь таежная, наверное, так. Надо меня себя заглавить. Потому что я же из Тайги родом, да? Да. Из Тайги. Гонщик. гонщик несется один. Ну, а где второй гонщик? Где? Там второй мостик будет. Там что, и второй? Такой же мостик. Еще один есть, нашли? Осторожнее, не упади. Ну а у тебя как машина себя ведет, Анатолий? Mm -hmm. Вот такая у нас сегодня прогулка. Спокойная, безлюдная. Папа, второй гонщик. А -а -а. Вот это гонщики у меня. Да, на скорости. Хорошо, люблю, когда мало народу. Такая прекрасная, оказывается, площадка есть с тренажерами. Мама. Ау! Поесть? Ну, видишь, как Максим у нас. Вообще круто. Так тебе надо эти взять за край ручки-то. Вот. А, не, у тебя руки не достают, понятно. Не достают руки. Мама, Круто. А Вообще, классно. А вот тут, а вот тут как? А тут У -у -у. Мама, Ух ты, ну поезжай, поезжай, и я сейчас поеду. Да ты не потеряешься. Ты скоро приедешь к тому месту, где мы купались в тот раз. Почему не сможешь? Тут одна дорога-то, никуда не свернешь. А. Ну хорошо. Катер. Ну еще покажи. Тренажеры-то еще советские какие-то, железные. Ну едь, а что, ты боишься что ли? Мам, а. ты, куда, куда? А, ты по берегу едь. Ближе к берегу. А. Да-да-да, сюда. А. А. Очень много уточек. Вот они все сидят на бережочке отдыхают. Максим, не надо, не надо, Максим. Ты хочешь их потрогать что ли? Пёрышко, пёрышко взять на память. Ну пёрышко, то ладно еще. Ну. Они молоденькие еще утятки. Тедок он вообще маленький, Я видишь? Тихо, тихо, тихо, Какой? тихо. Малюсенькие они еще отдыхать вышли все. Травку покушать. Да не, они не дадутся тебе трогать. Одна уже, видишь, сошла туда. Толя, не мешай им, пускай отдыхают. Пойдем. Взял перышко, хватит, пошли. А этих-то спугнул уже? И что? И все они пошли паровозиком поплыли, видишь? Нет, не паровозиком. Друг за другом паровозиком. да, вот кушиночка белая, красивая белоснежная она очень ценная Нельзя в кушинку камешком. Они дорогие. Сколько стоит? Они занесены в красную книгу. Так значит, много-много людей кидали в них камушками, и много-много их погибло. Осталось совсем мало. Вот сколько тут? Раз, два, три, пять, семь. И там десять штучек только осталось на всем белом свете. Их надо очень беречь, чтобы они распространились. Ну, перышко-то это не камушек. все. Вот и случилась Что? у нас <coughs>, авария. Это второй, раз. второй раз. ты упал сегодня? Нет, почему? почему? Нет, один раз. А когда-то вот так, и вот так, и так. А, ну так это когда-то, это не считается. Сегодня это первый раз. А -а -а. Максима оказались да, с собой. Мам, Ничего, это не страшно. Это же мужчина. Мужчину шрамы украшают. И Сильно-то не три его. Ой, да там у тебя все нормально уже. Ну-ка, я посмотрю внимательно. Все нормально. Максим, спасибо за помощь. Собери вот в урну бросить, чтобы не на это. И она пройдет. Мы домой придем и мазью намажем. Все будет хорошо, не переживай. Хотел меня обогнать и упал. Ладно, хоть не в речку. Я еще Баба. только подумала, если Толя поедет, точно в речку валится. А он упал просто не в речку. Слава Богу, что не в речку. А, что? И что? А ты нас догонишь? Хорошо. Так там впереди тоже урны будут. Положи пока в карман. Где-нибудь там все равно ведь есть. Так вот. А. Что не понял? А, даже руль у тебя сместился. Ну да не, руль нормально, все хорошо. Ну ничего, давай едь. Все нормально, ничего, не страшно. Толя проверил свою рану, обнаружив, что еще немножко кровь потекла. А А вот и кораблик из кинофильма «Волга-Волга». Нам мальчики машут. Ага. Что? Хорошо. Вот урны Опять на все масти, пластмасса, стекло, металл и бумага. А, а. Я кину там бумагу. Ну, да ничего, бумагу. ничего страшного. Я, ну, Кораблик бумагу, поплыл. Один бумагу. Угу. Это все там бумаги, а то пластиковая Да. Вот и кину все в Еду-еду вдоль берега. И вижу не один раз вот такую прекрасную скамью. Что характерно, возле скамьи, возле каждой, подметен мусор. И здесь нет мусора. Там стоят урны возле скамьи. И тоже все подметено. Это приятно, радует. Мальчишки далеко от меня не уезжают, если они меня теряют из вида. Первым возвращается Толя. И кричит, я маму потерял. За ним возвращается Максим. И кричит, ты куда уехал, я тебя потерял. И вот так они короткими перебежками двигаются. А я иду своим шагом прогулочным. Какие-то подозрительные боковые тропиночки. Куда они ведут, не знаю. Может быть, в следующий раз мы туда и прогуляемся. Даже возле мусора все подметено. Вот они, мусорки разноцветные. И все, нету. Все кто-то тут. Прекрасно. Нигде ни мусориночки не валяется. Ни бутылочки, ничего. Ни упаковочки. Нет... Столик из трех стволов. Вокруг него три таких же ствольных стула. Ау! Леса у нас спит. Снова наконец-то.